Сегодня будем стратифицировать кедровый орешек сосны сибирской. Нам понадобится холодная вода, разведенная в марганцовке, то есть марганцовка, разведенная в холодной воде, и сам семенной материал. От схожести зависит, насколько качество семенного материала. Если семенной материал свежий, то схожесть будет хорошая. Высыпаем, оставляем сначала на 15 минут. 15 минут прошло, слили, промыли, и теперь высыпаем в тазик с холодной водой. Так. Следующая процедура. Держим 3-5 дней. 5 дней можно держать в прохладном месте. Я буду держать на нижней полке холодильника. Если у вас нет прохладного места, тогда каждый день промывайте. Сливайте снова холодную воду, чтобы не кислое это дело, и заливайте заново. Все, мы промыли, слили. Теперь, э, стратификацию мы будем делать в агроперлите. В агроперлите, агроперлит крупный, можно делать в песке, в песке в речном, крупнозернистом, главное, чтобы не было примеси глины. можно делать в опилках и во мху. Выбор за вами, какой у вас, что вам удобнее. Если песок, то его надо предварительно прокалить на газовой плите или электроплитке, чтобы сделать дезинфекцию от микробов. Так, я делаю в агроперлите, на них сразу насыпал, и смотрите, при работе с агроперлитом очень важно, пыль, она попадает в организм, такая пыль не выводится, сразу, чтобы не было пыли, просто вот так вот заливаем агроперлит водой. Я от него уже нету времени. Так, выкладываем. Выкладывайте, пожалуй, сделаем вот так. Так. Это в сторону. Так, сейчас во второй пересыплю маленечко. В сделаем. Берем агроперли сверху, засыпаем, как моя практика показывает, ближе к весне начинает заводиться плесень, это орешки, которые расколоты, они начинают подгнивать внутри, делаем все просто, все промываем, Отделяем агроперлит либо песок от семян. Семена заново вымачиваем в растворе огонцовки. И агроперлит тоже вымачиваем, в растворе органцовки. Выкидывать ничего не надо. На скорость плесень потом вновь не будет. Так, вот так вот перемешиваем. Перемешиваем. Так. теперь теперь закроем крышкой другой контейнер. в крышке сделано отверстие для поступления кислорода раз в неделю я достаю с холодильника перемешиваю насыщаю кислородом смотрю нет весневелых если маленькие участки я их вынимаю сразу обрабатываю марганцовки и таким образом мы в холодильнике до посева. Посев я начинаю от конца апреля до конца мая. Можно даже и в июне посеять. Ничего страшного в этом не будет. Остались у вас вопросы, задавайте, отвечу. Вот таким образом я делаю стратификацию кедрового ореха в Агроперлите. Теперь мы это дело убираем в холодильник на нижнюю полку. Раз в неделю достаем, проветриваем, проворачиваем, насыщаем кислородом и убираем обратно.